Волны еще раз. Блин, волны, причем коготь, Хуй там... За э, этот зуб тигра, блядь. Вот это хорошо. А, -а, -а змеи, блядь. Здорово. Сегодня будут кейсы. Ничего нового сказать не могу. Единственное, на балансе 60 тысяч. Будет вот жарко. Поехали. Форсе дроп. Сразу хочу сказать спасибо, что пополняете по промику. Я с этого зарабатываю. <с Здесь промик на 40%. Всем огромное спасибо, кто пополняет. Реально, ну, вы крутые. Так же, как и говорил на изике, на форсе. Спасибо, ребят. Короче, 60к будем делать жесть. Ну, ножевой кейс, да и в принципе, как цена на все кейсы сейчас поднялась. То есть, ножевой кейс стоит 22 тысячи рублей. У меня, наверное, очень большая вебка, вам вообще да, меня не видно, да? Короче, ножевой кейс за 22к. Кто бы мог ожидать? И элементарно 10 сейчас Сейчас... Ой, нос, сука, чешется. 10 ножевых кейсов стоят, ну, получается, 220 тысяч рублей. Попробуем как-то эту сумму приумножить. И еще, забегая вперед, хочу сказать, что у меня на канале есть серия роликов. Кстати, интересно, советую тебе посмотреть. Подгон от подписчиков, и я по своей глупости все отменил трейды. Я это все показывал, опять же, в рубрике «Подгон от подписчиков». А Короче, трейды я принимать и отправлять не могу в течение 7 дней. Даже вам сейчас это покажу. Заходим на вот этого молодого человека, к примеру, предложить обмен. И вот такая вот история, потому что недавно я отменил все предложения обмен. Это к тому, что запрашивать скин с форса Я к кыш могу, но они мне не отправятся просто-напросто Поэтому, ну, будем пытаться фармить балик И как только бан спадет, он спадет через 5-7 дней Выведем все, что выбивали. Короче, два ножевых кейса, сразу залетаем Без понятия, что получится, но хочется, конечно, нафармить По крайней мере, раньше форс дроп прям люто давал это сделать Сейчас, тем более, и цены взлетели, может быть, ультрафиолет Кстати, 30 тысяч Ну, блин, потратили 44 Ладненько, еще не конец Я, кстати, знаю, что вы любите, когда открываете живые кейс, поэтому сегодня на них хочется заострить внимание и как-то дойти хотя бы до какой-то нормальной внушительной суммы. Керамбит ночь сколько? Со так, ну уже хорошо, но в любом случае на Балике было больше. Надо как-то к этой истории приходить. Вот реально последнее время очень много роликов по ножевым кейсам. Да блин, они заходят так, что типа ну ты смотришь, такой... Бля, я думал, М9 мраморный градиент. Ну, на 57 <laughs> тоже неплохо, хоть бэкнули немного балик. И вот смотришь, и приятно, что лайки, не лайки, новые подписки, если всем новым пользователям данного канала. Привет! Мой канал заблокирован в России. Э, на все вопросы отвечаю в комментарии, почему зайти не могу, потому что мой канал в России заблокирован. Но тем не менее, подписавшись, вы можете в подписках видосик видеть, вам за это спасибо. Также всем старым зрителям респект за то, что ставите лайки, это реально круто. Я сейчас захожу и вижу легенды, Керыч. Так, вопрос. Ну, Блин, ну... 71К. 92 уже есть, ну давай дальше идем. Конечно, все интересно. Хочется сегодня прям все дорогие подкрывать нож, и вип-кейсы. но опять потерял мысль. Я каждое утро захожу и смотрю лайки. Вот реально давно такого не было. шлаг прям полнейший. Дав давно такого не было, что блин, чтобы я утром зашел и смотрел лайки, потому, потому что до этого ну, был прям какой-то спад актива лютый. И здесь вы начали поддерживать как никогда. И это максимально при приятно. Я много раз, наверное, и все ютуберы говорят, что реально лайки поднимают настроение самому контент-мейкеру, то есть мне. И это реально очень круто, это просто лютише пламя! Хорошо! Вот пламя это это прямо отлично, 87 тысяч потратили мы 71, ну, блядь, немного не получили. И вот реально лайки очень круто поднимают настроение, а особенно, когда канал у тебя находился в очке, ну, таком, знаешь, хорошем, потому что даже новых подписчиков на канале не было, и это два хороших иенных ножа, даже три, то есть два, 30, 20, 30, 29. ну ладно Ну короче 100 тысяч, вот это даже Поинтереснее как-то чем ножевые кейсы, короче 10 кейсов, давай, и просто хочу вас ä, Попросить поставить лайк, это Блин, это очень поднимает настроение, знали бы Вы как, вы бы я думаю каждый поставил Это реально такая, какая тема, Блять, ну, ну тут очко, типа 310, ладно, гамма 20, волны, 9, тоже нормально 16, более или менее, ну блять 96, Дохромали мы ели Как до этой суммы, и такая хуйня В общем, ну всем еще раз хочу сказать огромное Спасибо сейчас, как обычно, ваша любимая, нелюбимая пауза. Ну, будем ждать все-таки, пока все лайк в ебут. Хот-рот, блядь, хорошо. и автотроник. вот насчет автотроники, я не знаю цену. Хот-рот, да, это дорогая хуйня. Плюс сейчас валюта обесценилась, и у нас, блядь, все скины подорожали. Круто, нет, потому что и кейсы, соответственно, подорожали. Не знаю, сколько они стоят, но, блядь, ну, по-моему дешево. Ладно, хот-рот 49, 8, 16. Окупили, окупили, окупили кейсы. Ну, не окупили, 3 кейса, окупили, 4, блядь, ну не хуйня. 112 тысяч за лупа. Блять, интересно, пошли еще давай 10 кейсов. Ну, перед этим, как обычно, вот смотри, мы сейчас за один клик въебываем 118 тысяч рублей. Я хочу сегодня 10 ножевых пиздануть за 200к, если получится нафармить. И вот, блять! Не поленись, зайди, въеби лайк, чтобы, сука, сидеть и нахуй радоваться Какие же вы, блядь, молодцы Нет, ну вот реально захожу на, на том же самом, блядь, все, куда-то полетел нахуй На том же самом подгоне ты заходишь и смотришь Сколько там уже? 1,7, по-моему Ну больше косаря лайков это точно Бля, ребят, спасибо Очень крутая тема, вы поддерживаете это прям Очень-очень-очень близко к сердцу уходит Респект У нас 10 тем временем вип-кейсов 820 рублей на балансе И волны подъезжают И волны, и волны еще раз 40 Хорошо окупили, считаем Кейс в районе 11 тысяч стоит 1, 2, 3, Прям хорошо. 4, 5, 6 Кейсов окупили. 7, ну 141. До этого Меня Форс отправлял на 3 веселых Тут уже как-то поинтересно. Нет, мы Нафармим все-таки раз вип дает, мы на нем Останемся нафармим и ебанем. Просто Вишенка на торте данного видоса Будет 10, 10 Дорогущих, блять, ножевых кейсов Кейс за 20 тысяч рублей. Реально Кто, сука, мог подумать, что ножевой кейс будет Столько, блять, стоить. Ладно Рыцарь пролетает, автотроника, здравствуйте бля, ну тут хуя Та, раз, два, три Ну, оно вроде бы окупалось Четыре, пять, шесть А в принципе-то неплохо А в принципе-то более или менее Сто семнадцать кусков Пять секунд ждем. Давай, раз Ну, чтобы просто поставить лайк Заебу всех знаю Но хочу увидеть Сука, ну, блядь Три калайков нахуй Хоть раз, на Ну, столько ебать Ну, не Хули Нельзя, что ли, поставить Давай, пять секунд, чтобы все успели Пять Четыре, три, два, один, ноль. Все, надеюсь, сделали, еще чуть посидим. Я, наконец, научился считать на пальцах, блядь. Ура, можно порадоваться. Да, ждем. Поставил. Я, я честно, я думаю, нет. Ну, вот и ждем. Ворон, блядь, посчитаем, посмотрю, что мне на столе лежит. Ну, вот сейчас, надеюсь, все. Вот просто один человек, блядь, всех заставляет ждать. Ты, два, ты блядь, и я. Вот я из-за тебя... А все из-за меня и тебя Ну, короче, ждем Раз, два, три, четыре, пять Похуй, открываем 10 кейсов, мы опять Короче, десяточка полетела, спасибо, что поддержал еще раз Просто я хочу посмотреть, а что получится, если весь ролик пиздеть о лайках А потому что мне приятно, я не могу умолчать Так, волны, волны, это хорошо Ну, тут, ну, волны, блять. Так, смотрим, тридцаточка подъехала Раз, два, три, четыре пятнашка Пять, это до хуища 140 тысяч рублей Итого на балансе 163 тысячи рублей Вип-кейс, дальше Было 60к, стало нахуй под соточку Ну, даже больше, чем x2 фактически мы сделали Я как-то в этом на... Блять, ну сука, как сегодня фар фартит-то нахуй Смотри, хот рот лунный узор, я не знаю какого так дорого, но блин, ну, ну ладно, сегодня прям хорошо и не пожалел все-таки свою шестидесяточку сегодня, да, сейчас не очень хорошее время, чтобы депать такие суммы там и комментарии как-то был, блять, все э -э последний, и без соли доедают, человек ебашит контент ну реальный, вот сегодня не обидно что пизданул еще волны 60 кусков на сайт, блять даже приятно, такой хуйни давно не было, чтобы оно так, блять сыпало, хотя 103 тысячи, те тем не менее, сейчас 200 кусков на балансе. Хочется ебануть завершающий такой, блять, удар нахуй, пиздануть 20 кейсов. Вот это прям хочется, очень. Получится, не знаю, посмотрим, ну, блин, ну все. Габелла нах. Габелла, 85 продали, 160 должно быть Где деньги? Бля, реально, смотри, денег нет Это пранк или что это за хуйня? Я через F5, а, все, найс Я уже испугался, думаю, бля, что за пиздец Это помнишь, как на изике было Я аж включал стрим, чтобы, блядь, мне в виду Медуза вывели Потому что, короче, я депал типа, 100, 200, 150 Ну, там охуенные суммы были с тем еще учетом, что А это хорошо, а это патина автотроника Да хуя, 8, да, все, это заебат Это 190к Ну и, короче, депал я каждый день с тем учетом, чтобы еще и бесплатки п каждый раз, Потому что на языке там прям, ну, дорогие бесплатки, и с них выпадает. И, короче, а, нам выпала Медуза, еще какие-то скины, и Медуза мне в тупую не выводилась. И я запустил стрим, блядь, да, чтобы все-таки админы заметили и вернули, потому что они мне в ФТП не отвечали, и я очень сильно начал переживать. Такой, ну, если бы тут была такая история, конечно, это опять был бы стрим. Надо, кстати, как-нибудь постримить, давно такого не делал, бродяга, до свидания. Автотроника опять бабочка, они дорогие, но тут в основном две автотроники, блядь, нет, нет. Так, считаем, 22 тысячи стоит кейс Я вот это забыл, 110, это заебись Раз, два, а, пом-пом, три, блядь, 60 тысяч Ну это охуенно, это 254 Ну не спиздел, как и обещал, 10 кейсов на живых, блядь 200к сейчас стоит 10 кейсов, блядь, дожили Дожили нахуй, 200к, 10 кейсов, 224 Ну что, поехали Вот сейчас, я не знаю, чего ожидать, но выдает оно сегодня у ультра хорошо Повторюсь, что выводы заморожены у меня на аккаунте Будем в следующих видосиках ходить. Волны автотронника, и все. Это слив. А, нет, 250. Давай еще 10. Не, а что, гулять-то да гулять? А давай еще 10 кейсов. Там 60 останется. На вот эти 60 хочу в апгрейд зайти. Все остальные ножики оставлю. Вот 6 на 60 хочу зайти в апгрейд. Лишь бы оно сейчас не слило нахуй. Лор эм, 9. Блять, волны. Причем коготь нахуй. Там за э, этот зуб тигра, блять. Вот это хорошо. 38, 67, блять. 49, 17. Ну, 250 кусков. Плюс 60 на балике. Короче, апгрейд. Что можно сделать из, из интересного? Бля, ну нет ни Дела, ни Воя. Хуй. Короче, 60 тысяч осталось. Давай долбанем 5 еще вип-кейсов. И, в принципе, ну, блин, хочется еще. Ролик реально получился крутой. Столько открыли на живых кейсов. По 200 тысяч за 10 штук, блядь. Ну все, ну смотри. встреча начал делать. Не продаешь? Оно у тебя лежит в инвентаре. А, нет, 65. Соврал. Не, я думал, я думал это гуд гейм. Давай фастом попробуем. Уже просто, бля, сто не на змеи, блядь! Я не увидел! Я сейчас... все, это пизда! Это пизда! Не, нахуй, нет! это хуйню я ставлю! Бля, по итогу это, это просто очко! А, я сейчас не знаю, я не буду нажимать... Ну, там же вылезет прайс! 407 тысяч! Полмиллиона рублей! С 60! Не было такой хуйни давно! Решает аккаунт ютубера? Абсолютно, да! Абсолютно, верно! Решает! Сегодня ёбнутый ролик, и реально, бля, такого не было давно! На изик не закидываю больших сумм, потому что на изики выпадает и там выпадает Короче в определенном Ну не в определенном промежутке, там я так понял Стоит определенная сумма, там это где-то 40 тысяч рублей сейчас стоит, и мне вот на 40 Или даже на 50, на 50 тысяч по Steam прайсу Выпадает, больше нет, тут такого нет Ну понятно, аккаунт ютубера, вы все прекрасно Понимаете, как это работает, но блять Насколько это приятно, тем не менее Как бы то ни было, сколько Уже мы делали роликов, такого не было Давно, полмиллиона рублей За 14-минутный ролик, бля, Вот сегодня реально, сука, ну не работают трейд это, вот это жопа, реально все нахуй! Это просто, это пизда! Это же 61. Но на этом, я думаю, можно завершать. И просто сейчас в инвентаре лежит, ну, 469 тысяч. Элементарно, в следующем ролике, ну, я не буду все продавать, но это глупо. Можно будет, типа, продать, блять, ну 4 даже ножек, это будет дохуя. Элементарно, там 9, 13, ну и 17 тысяч. Сделать что-то из этого пиздате. Напишите, пожалуйста, в комментарии, хотите ли вы еще видеть ножевые кейсы. Потому что, ну, мне понравилось. И вообще, какие из. смотрите, здоровите. Кейсов вы хотите видеть, ну, именно в рубрике Открыл миллион кейсов и так далее На этом все, всем огромное спасибо Бля, реально, такой хуйни не было давно Это был Человек, всех целую Всем пока